Вот это, вот это, это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот вот вот это, вот это, вот это, вот это, Машина запустилась, не делай, походи. Я поехал, дорогую. Тихо. Вот, кого он хочет? Кого он Можете так еще говорить, так как людьми очень часто говорится. так. это что там делать? Они что там стреляют? Еще там хорошо, что покачивались, и вороты видно, там деревья покачивались. 5 на 5 метров, там здесь 10 на весь, и здесь 200 туда, На берег трудов, то есть он по улице, я говорю, начинается природа. Ну, вообще-то, я говорю, ученые и чтобы она отвлекала, была бы полезна для всех, да, в жилой зоне. И близко ходить, и она да, для и отвлекает от природы. Потому что основное назначение приемной территории — санирующая, средства, грандирующая. Только потом рекреционно. Рекреционно, рекреция, чтобы она не, да, да. Да. А. Они не что время, когда мы По мнению, если просто поражают, документов не дают. То есть жители тут все делают, как бы нам узнать, как бы нам уже сказали, что это важно для нас, для нас, для нас, для нас, для нас, для нас, для нас, для нас, для нас, для нас, для нас, для нас, для нас, нас, все нас, для это идеальный интеллект. Сейчас я слышу, что первый интеллект вообще, даже не знаю, что будет в Кирке, в Массовой Африке, в США, в США, в США, в США, в США, там красные виды достаточно много видов которые el Thank mm -hmm. you. Когда нет, нет, надо. Это три круга плюс я иду сейчас говорю, если у нас ничего не работает нет, у нас то есть нас не устраивает. видимо, точно, подожди, что с этого. <joue> I <laughs> Каждую выходную выгуливаем. Да, Ир? У нас каждую выходную выгуливаем. Чтобы что все, все эти Потому что мы не обманываем что, конечно, а, я говорю, сказав, да, а я и говорю, он сказал, в Марина, нас каждый выходной выгуливают. Да. По парку. <связь> Перекрывать дорогу надо, нет, во-первых, мне не понравилось выступление на вот это... Одни женщины. Мужики бухают. Просто бухают. Эх, дама, мужики зарабатывают, мужики. Вот мы Эх, милые дамы, мужики бы. Семен. Семен, потому что вот это вот противостояние все-таки дорогое удовольствие, да. оно нам обходится да. в кругленькие суммы. Да, вот я вам честно говорю, не просто так, что вы понимаете, мы так просто уходим и все. Постоянно такие. А потом я говорю, муж и мужчины, они немножко такие более эмоциональные, да, они Да, сразу... они нервные, они могут драться, кинуться. Мы да, бережем вот, да, ну, не, ну пусть а Пусть они что? нам лучше деньги приносят. А да, да, а мы тут уже сами будем собираться. Да, уже... да, да я, я, а я, а я, я тут, тут порядка не вижу. Порядка? Да. спасибо, это спасибо поднастройщикам. Вот что самое интересное, что мы здесь уже давно порядка не видим. Они нас всем по нашему дерьмо им возят. Они так Ну пусть Людмила Борисовна расскажет. Потому что она опять, чтобы ему рассказала. Это называется «Утикликлик Бояна». Они все могут своих заказов взять. Они носят все... Давай вот там разговариваем с которые там уже чуть-чуть Мы не тоже не так не считаем, что природный парк, он должен быть природным. Если мы сейчас начнем его чистить, он начнет погибать просто. Нет, Потому... он не начнет погибать. Он будет просто требовать от вас огромное положение денег. Если э, лес превращает в парк, то стоимость... Ну, про лес не могу сказать, я могу сказать про лук. Если лук а, а, а, объявляют газоном, и газоном конкретно обыкновенным, согласно регламенту, установленному, значит, идет перечень работы которые делаются на этом лугу, э, на газоне. Стоимость ухода увеличивается в 20 с лишним раз. Нам это надо? Нет, нет нам, нам это не нужно, то у нас деньги, и, денег а, нет. То, чтобы вместо естественной травы у нас был газон. У нас другие есть насущные потребности, правда? И, вот. Значит, вот если травы нет, должна лежать под потому что она защищает а Что вы, э, теперь в отношении детских площадок и прочее, а вы не хотите еще закончить? Тут есть вопросы, будут вопросы. Это мой элемент подсилки рассмотрели, да? Теперь травы, трава не должна выкашивать. Лицу ни не конце Да ее не фото. Она может выкашивать. В памятнике природы вот здесь сказано, что вы в лихости в Лугавенький 50% каждый год А, не чаще одного раза 1-2 года а, года, не, год. тоже, а не а потом не дышать а не дышать а если не она не дает рот вот это не надо и опять же люди не вытаскивают если вы смесите порос все будут ходить вот так, подсылку отсылку. Мы хотели тут организовать, все выкосить. Вот вот вот это будет? Да, вот эти, где они все наши изностранные И надеяли свои блага. Вот мы и А во дворах у нас одна потому что всю посылку он увидел обоград. Так, убирать, Леса – это место, где землю энтомофагия. которые регулируют которая регулирует черту. Боговатый, то же самое. Мурами, значит, дождевые черви. Дождевые черви вот, во многих лесах там уже в июне. Дождевой червь, все затаскивается. Вам зачем до вот, на на слугу улучшить? Да, теперь а, еще значит, некоторые спорные моменты. Хворост и болезнь. Значит, Здесь крупномерные, крупномерные деревья, уступающие, уступавшие, уплавшие, и прочие цены. Это величайшие цены, потому что они тоже большие. В этом они не видят. Быстро... Быстро... Быстро... Быстро... Быстро... Быстро... Быстро... Быстро... Быстро... Быстро... Быстро. Быстро последнее по хворосту вот хворост, если его будет избыток mm -hmm. вот, то часть хвороста можно убирать особенно, пожалуй, опасный будет mm -hmm. mm -hmm. хвороста понимаете? и у меня говорят, некрасиво природе может быть нет, она не природная становится невероятной а теперь вопрос о персонале а теперь давайте мне скажем что я вообще ничего не хочу. Хочу, чтобы здесь было чисто. Вот граждане меня позвали. И вас пригласили как специалисты скажу, Примут решение не убирать ничего. Дальше, просто... мустр, да. творог, я, ручный, я предполагал, что здесь появится дорожка. Одна одна дорожка, одна, одна, дорожка дорожка. Мы, мы с самого начала. Мы с самого которая все ходит, связанную нас с жиластом. Мы не надо Мы с Мы с самого начала. пусть будет эта дорожка, дорожка, мы дорожка из всего, вровень с без из бордюров. не запрещать. Да, не да. Не ввес, еще не по поводу освещения, как ну, каком случае, было и тогда, вообще освещения, знаешь, нет. Но, если ставить <су> лампу нет, да, не так, не, то это не так, значит, это и должно быть не имея потому что любые, они будут И, значит, если я не могу, Почему? Ну что же вы загораживаете все? Такая то Например, так, то На желтой На да, не а желтой. Хорошо, а... охладный. <соспо> когда они начнут копать то по потом не буду видеть, что <соспо> я Она вот плану. По плану. По плану. По плану. По Нет, не используйте надо делать. Вот такой грязи будет ходить. Ага, Иван Николаевич, и надо еще вот ограничить въезд. Что сейчас на майске здесь начнет. Да, да. Уже вчера машины стоят. Называется приезжайте на первый май, посмотреть, что здесь да. будет. Конечно, шоу. Мы не зайдем, не есть дорожка, которая уже исторически вытопчена. Не надо морщить, и все. Нет, она стала ездить. Она стала ездить. Она стала ездить. Она стала ездить. Она стала ездить. Она стала ездить. Она Она стала ездить. Она стала ездить. Она стала ездить. Она стала ездить. Она стала ездить. Она стала ездить. Она стала отвечала отмечались, будет площадка? 9 мая. вам Скажите, пожалуйста, у меня вопрос такой, вот уже очень такой шкурный вопрос. Сколько у нас там домов будет? Вот вы сколько домов будет строить? Потому что вы нам поете, как нас мы с вами встречаемся, вы нам рассказываете про 6 домов, не Интернет. Ну как вы? Вы представитель застройщики? Нет. Депутат думает. А, застройщики. Понятно. Нет, ну я просто хочу сказать, а, что наш понимаете, человек. наш человек с человеком. Но нам-то здесь вывесили опять, что опять 10 домов. Ну они да, просто сэкономили да, на рекламу. Не надо. Да не показывай, вот, да потому пока, вот а что вот это вот и будут строить. Да. Вот с этим пронаград. Вот. А вот наши домов мы не разговаривали. Красное, Нет. это то, что было раньше парк, граница парка. А вот это то, что сделал антикоррупционную вот эту недавно перед уходом, сделал вот этот газ там и убежал. Вот как раз то, что вот сейчас за Вот это все раньше входило. А да. он ее вывел. Еще и здесь надеюсь, вывел. Тут еще неизвестно, что вы что это вот, вот, вот, вот. Нет, нет, вот желтый, это, это серебро. А, это серебряная А, вот серебряная. А, а это что тогда? А это золотой. Нет, а это, наверное, территория, это, это Руси, Руси, это Россия, Нет, вот. Нет, русь. А, а, русь. нет а вот же а, это вот, ну а вот это что? Это вот крикни, примыкаешь. Это дырязовая роща, наверное. Ну, с той стороны, где дырязовая роща, да, она тоже выведена. А это вот, вот, вот, А что? вот, вот, нет, они вот как раз. Нет, вот оставлено. То есть они должны не по-любому снять, забор, потому что особо охраняется в обнице. Его опыты нельзя не будут Это, во-первых, даже уголовный дело, Маша. Нет, не я сейчас объясняю, <с <с что, <с что <-то с> произошло. Было сделано в 92-м году проект зоны охраны. Будет в садьбе платыков. Вот проект. В нем обосновано в этом проекте было, это по части экологической, по части культурной ведомства, по э части института культуры, был сделан проект, вот эта вот красная граница, в этой красной границе должен был быть инстанция. А ну что, это, делаем да, здесь детский А там ничего, да? Там чудо будет. Ну, надо будет массу, массу. А там... там да, нет, нет, ну, конечно, а, не бизнес, или проект приходит. футбольное полностью проект. Нет, мы, а, конечно, не или в школу, или в Давай так, прям привала. А школы нет. Когда ходили у нас такая музыки, а вот конец Димки пошли в директрисе говорят, мы покупаем за свой счет коробку хотели, будем сами ее обслуживать, сами ее заливать. Них, а, на, и на и что, сейчас, что, что произошло на самом деле? Может, Скажите, проект, сейчас, готов, если мы опять да, не да, придем да. к этим вопросам, она нас ну, может опять ну, да, ну вот недоламная. Она, наверное... На на Галеет ну, не недавно на территории, а поэтому а, уже с не стали покупать. она с а Не знаю, детей. О, стройки и указы. А, вот даже интересно. Сейчас там... А, а, а, ну, а, да. да. а приходит, ставим а а а лавочки, лавочки, лавочки, поставим, поставим по на Там нам Массивы. обязательным и святые святые, Поэтому новый мусор, в декабре... Нет, в ну они тоже они хотят навести порядок, они же попытались. В частности, по принципу, то они же данные поясники, на Подойдите сюда на площадку. Не, не, сюда идите, давай покажу, вот, идите. Ну, хорошо, сейчас вот мы получили, заниматься, чтобы два раза значит, да. ну, вот, определились, да, да, по поводу площадки ставим здесь, так, да, да. А как там по, этот поток а, перекрыт там? Перекрыт а, надо да, не знаю, дороги, так, чтобы невозможно было ну, завешать. Ну, вы а на майские зайдите и посмотрите, что сейчас происходит. машина осталась минимально, конечно. Да, а, а, как, а, поедут, вот, вон, а по дорогам все-таки уходит школьник. А мы не говорим дорогу а переходить. А, а, а а а вот сюда лежит. И вот, конечно, смотрите, перекроем. Я, дорогу перекроем где-то на ну, третьем этаже. забора. Там дальше никто не ездит туда. Там нет. Вот должны здесь Даже нет. вы это не пойди сюда на минутку. Давайте мы сегодня... Вопрос, решим Давай, Я просто в Он стоит и ничего вначале в секции метров 10, наверное, снят и Я, я нашел. Я нашел.